Выполняет ли ваша компания ремонт квартир? Да, конечно. В нашем штате 4 прораба. После того, как мы разработаем дизайн-проект, прораб делает детальную смету. После этого, если предложение вас устроит, мы заключаем договор и выходим на объект. А также прораб может закупить все необходимые материалы по согласованию.